С самого детства вопрос алкоголя и алкоголизма был рядом со мной. Говорю рядом, сама не особо подвержена, организм не допускал. Но вокруг были люди, которые впадали в зависимость. В той или иной мере наблюдаю периодически до сих пор. Видела, как знакомые мне люди превращались в нечто иное, в существ, которых я не знала. Менялось поведение, голос и мысли. За всю жизнь наблюдала четырех таких. В связи с этим у меня вопрос: возможно ли подселение чего-то или кого-то во время сильного алкогольного опьянения? Что происходит с личностью хозяина в этот момент? Что происходит с тем существом, когда человек приходит в трезвое состояние? Что такое алкоголизм с точки зрения магии? Какова необходимость алкоголизма с точки зрения магии? Вопрос может быть и странный, но факт остается фактом. Алкоголизм существует на протяжении веков, значит он для чего-то нужен. Ну такой длинный, но очень грамотный вопрос, потому что видно, что человек интересуется не только как избежать, но и для чего надо. Начнем с последнего. Для чего надо? Да, действительно вино, было дано человеку для отдохновения, для расслабления. Что происходит физиологически в момент, я думаю, что врачи-физиологи вам э, с разной степенью сложности расскажут э, о том, как притормаживаются рефлексы и о том, как э, блокируются возможно временно, определенные нейронные связи, которые позволяют человеку раскрепоститься и перестать действовать по шаблону. В определенных дозах, в определенных объемах, это действительно такой эффект. Алкоголизм наступает тогда, когда человек не видит пределов. Тогда рассыпаются множественные нейронные связи, и человек э, теряет все свои социальные навыки. Потому что нейронные связи, это в том числе и социальные навыки. Э, человек забывает, как сидеть, как стоять, как ложку держать, как говорить, как здороваться. Этим всем э, за, за это все отвечают наработанные навыки. У каждого своя физиология, для кого-то 5 грамм алкоголя это ничто, а для кого-то сразу спать укладывает. Такое поведение человека, агрессивное поведение человека делает его достаточно уязвимым, он как будто бы чистый сосуд. И если он находится в информационной среде, которая наполнена определенными ну, скажем так информационно-энергетическими а, объектами, то они вполне вероятно могут оценить такое сознание как пустое, ну, свободное сознание, никем не занято. А, и на какое-то время, по крайней мере какой-то определенный момент, они а, могут в этом сознании похозяйничать. Вот так выглядят а, пьяные одержимые Иногда такое случается. Правда, надо сказать, что такое случается нечасто. Бывает, что в этот момент просыпается некая внутренняя сила, некая сущность, которая живет в самом человеке. Да, бывает. Вот это как раз случается очень часто, потому что зоопарк вообще каждый носит в своей голове, достаточно, достаточно прилично. Иногда бывает, что пустое сознание как бы дает повод да, как, какому-то одному из этого зверинца, проснуться и проявить себя. Но, как правило, на утро, если это не закоренелый алкоголизм, то, как правило, на утро все восстанавливается. Если это закоренелый алкоголизм, то тогда нейронные связи, которые были деактивированы в процессе потребления, не успевают восстановиться, то есть они убиваются, планомерно, планомерно убиваются, когда и человек теряет вообще все социальные навыки. Именно поэтому так нелепо выглядят алкоголики, которые просто забывают свое, и теряют человеческий облик. Что-то живет внутри них, возможно, какая-то древняя сущность, возможно, какая-то древняя сила, возможно, своя собственная лярва, которая была развитым сознанием в свое время, запихана подальше, а потом, когда сознание перестало быть развитым, она нашла себе возможность проявления, некая астральная конгломерация. Бывает всякое. Всегда нужно диагностировать, что в человеке в этот момент гуляет. Алкоголизм Проблема, конечно же, слабых сознаний, слабых духовно, именно, именно духовно, их внутренний мир никак не воздействует ни на развитие собственной личности, ни на мир внешний, они не справляются с жестоким давлением реальности и таким образом они просто спасают самого себя, спасают от необходимости бороться, необходимости биться, необходимости что-то кому-то в том числе и себе здесь доказывать. С это места пусто не бывает, как гласят в народе, а с магической точки зрения по закону равновесия пустот вообще быть не должно. Поэтому такое сознание в принципе имеет право занять кто угодно, это не нарушение. Если человек сам добровольно убил свою внутреннюю суть, то в принципе в эту оболочку имеет право вселяться кто угодно. Именно поэтому через такие, такие сознания выступают очень часто в качестве городских сумасшедших или неких проводников определенной информации, в том числе и бессовской информации, которая, которая иногда мы связываем с определенными силами, вот в частности с духом места. Мы неоднократно говорили о том, что духи места очень, ну, совершенно не брезгуют разговаривать с людьми, которым хотят донести информацию через эти сознания элементарно, потому что это проще всего, это пустая оболочка, то есть туда введи информацию и сто процентов она оттуда выйдет именно в том виде, в котором введена. Ну может быть там добавит какое-то количество обсценной лексики или там мысли, мысли от себя, но это не будет искажить сути. Но бывает конечно же и обратное, потому что повторяю, вселиться может быть кто угодно, в том числе какой-нибудь мертвяк, который Просто, просто хочет отомстить за то, что он уже не живой. Такое тоже бывает. Все это бывает нечасто. Все-таки, если в человеке есть душа, она просыпается периодически и берет бразды правления в свои руки. В данном, физиологически это выглядит, как попытки восстановления неких нейронных связей и зачастую у нее получается это лучше, чем у внешней среды эти нейронные связи убить, даже посредством алкоголя. Но, повторюсь, бывает, бывает по-всякому. То, что вам, коллега, судьба дала возможность понаблюдать за этими людьми, наверное, не случайно. Возможно, для вас это опыт и хорошо, что вы этот опыт наблюдаете со стороны, а не проходите его лично. Воспринимайте это именно так, хотя это, конечно, очень сильно неприятно, особенно если это близкие люди, родные люди, люди с, которым, с которыми вам приходится находиться рядом. Это, это всегда очень неприятно, больно, удручает и в общем оптимизма жизненного не прибавляет. Но наблюдать за ними иногда бывает чрезвычайно полезно. Просто это Понимание о том, что это был на самом деле полезный опыт, приходит через некоторое время, когда уже все заканчивается. Вот тогда уже можно и анализировать. Впрочем, наверное, это можно сказать обо всех неприятных жизненных опытах.